И любую фамилию скажите в про весе, все равно Владимир Кличко на голову выше на данный момент. Все равно, ну, потому что он украинец, потому что там все за него болеют, ну украинцы с детства. Но и так даже если, наверное, постараться хотя бы от этого отойти, ну равных нету. Ну, Вова это машина. Бой в Америке против американца ну, психологически будет сложно. Весь зал против тебя, тем более. Вот Позавчера был бой за титул WBC, его выиграл американец. То есть в Америке один пояс, которым раньше владел Виталий Владимирович Кличко WBC уже в Америке. То есть и судьи, я не знаю, как будут смотреть на этот бой. Но, во-первых, Дженнингсу надо пройти 12 раундов до подсчета этих голосов. Но то, что будут всеми силами возвращать пояса хоть как-то в Америку, ну, я думаю, это факт. Но, опять же, единственная проблема – это удар Владимира Кличко, я думаю, не даст вернуть эти пояса. Ну и дальше, после этой победы, конечно, в принципе, бой, у, год у Владимира Кличко э, ожидается очень насыщенным. Даже посмотреть на всех официальных претендентов всех поясов Владимира, все проходных нету, и там те, кто обязательны, и просто вот такое впечатление, знаете, супер тяжелый вес оживает после того, как его братья Кличко подчистили, и Виталий, и Владимир. Вот, появляются боксеры. Там еще есть Энтони Джошуа, который будет в тренировочном лагере Кличко, олимпийский чемпион. Ему надо, вот они тоже с Сашей Усиком, кстати, параллельно идут. Посмотрим, как будет, когда Саша перейдет супер тяжелый вес. То, что хочется сказать, супер тяжелый вес действительно возвращается. Видископ Спортивное видео.